Перед тем, как начинать менять колодки, надо открутить расширительный бачок. Снимается вот этот пыльник, вот этот фиксатор кверху, поднимаете, снимаете и откручиваете бачок. В зависимости от количества тормозухи, потому что будем утапливать поршня, сводить. Вот. Надо будет проследить, чтобы тормозуха не побежала через край, так сказать. Вот, и чтобы ей было куда расширяться. Замена колодок на Audi Q7. Снимаем колесо. Видим вот такую картину. Значит, с чего начать? Вот этот шплинт по возможности почистить отсюда, грязь убрать. Залить ВД, чтобы немножко постояло. Выбивать будем в эту сторону. Вот тут гаечка на 13. Гаечку раскручиваем. Наставляем кернышек и выбиваем его наружу. В зависимости от состояния. Иногда выходит легко, иногда выходит плохо. Далее, пока откисает, можно снять вот этот разъемчик. Расщелкнуть. Чтобы освободить провод вот этот датчика колодок обычно некоторые покупают вот эту прижимную пластину новую болт сразу новый ставит покупают ставят Но тут в зависимости от желания как правило тут ломаться нечему можно и сэкономить у кого есть желание сэкономить Далее, после того, как выбиваем болт, вытаскиваем проводок, снимаем вот эту пластинку прижимную, вытаскиваем датчики с колодок. Вот один с этой стороны. Второй. Вон там. Вон она. Выкручиваем основной болтик на 13 который был закручен, и вкручиваем в шток подменный болт, по которому можно будет хорошо ударить, потому что вот эти места закисают, они будут выходить тяжело. Берем подменный болт, берем подменный болт, вставляем для того, чтобы ему ударить по нему, вкручиваем поглубже. Подвыбили его с помощью кувалдочки, тукнули обратно, чтобы так сказать расходить. И сантиметра полтора опять выбьем, опять тукнем его в обратную, только так. Давайте назад, назад, Стоп. Почему нужен длинный болт? Для того, чтобы по суппорту не бить. Давай. Хороший. Болт, пане. из кусок бьешь немножко. Что-то блять не хочет она вообще никак. Надо заставлять. Вот такой вид у него. Так, теперь разожмем колодочки. Угу, снизу. А теперь можно промеж дисков. Значит, выбили болт. Вот он как выглядит. Его обязательно почистить, замочить, отмочить, если вы вставляете старое. Если новое, то можете выкинуть. Далее. Разъединили штепсель. Штепсель обычный, стандартный. Где-то я показывал, как ими пользоваться. Вот сюда на язычок нажимаете, топите. И там фиксатор подходит. Мне снимать одной рукой показывать неудобно. Так. Далее надо разжать колодки, утопить поршня, вон те, чтобы они сели. Желательно, чтобы сели как можно больше заподлицо, потому что новые колодки толстые. Я разжимать буду отверткой через диск и через, э, через колодки старые. Ну, не этой отверткой конечно. вот, но Суть будет вот такая, буду давить. То есть вот так как монтировочкой. Одну, вторую, вторую, первую, первую, вторую и так далее. Пока не утоплю полностью. Можно использовать всякие спецприспособы. Ну, кто на что гораст. Вот утопили поршня, видите заподлецо. С этой стороны, так, нижний чуть еще не дотопил. Сейчас утопим. И эти. Датчики будем снимать уже, когда колодки вытащим так легче. и встать. Заглянуть, посмотреть до конца. Но ну, можно еще, а можно и плюнуть. Давай еще. вынимаем колодки, обе сразу вынимаем. Вот что имеем. Датчики, они залазят вот с этой стороны и на вот этих вот зачелочках фиксируется Можно вставить таким образом сразу, чтобы удобнее было. Можно сперва воткнуть колодки, а потом поставить там